Отечаянно многочисленные записки хочется сказать. Что-то из того, что попрошено, конечно, будет исполнено, что-то нет, извините. Вот сегодня э, получилось так, что, попробовав петь горлораздирающую песню, горло так и разозралось, поэтому такие э, сильные песни, наверное, голосовые не будут петься сегодня. Очень меня э, порадовало. Записка от человека по имени Шамиль, который вспомнил концерт в Уфе стародавних-давних-давних давних времен. Это я опять, да? Ну, Поэтому не сочтите за турк, подойдите после концерта. Не, а у меня выключены. Вот. Спасибо самарским гостям, которые, как только не приезжают на конференцию, сразу попадают на мой концерт. Я специально подгадываю к этому вообще-то. Да. Ну и что будет, то будет. Чего-нибудь там не будет, опять зависты есть. Ну, Евгений Николаевич, поехали. На пикового туса погадаю. А что выплатит, а то не расспрашивай. Я поеду в город Тверь, к чегадаеву. Я поеду погостить К свете саши Доберусь я на ребят ползу на вечера На звонок не стану жать Постучу слегка А как спросится кто там То отвечу я Что приехал погостить Я издалека Что мотался по земле По небу Выбирался из воды Совсем всем сухим скажет Светка, что меня долго не было. Скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия Фанасия не кони на гитаре побричим, очень старенькой. На церквушку поглядим, что в окне видать. Расскажу я им во что еще верую и прикурим от последней. От спички мы и рассвет протрет окна тряпкой и поеду я назад электричкой, и в вагоне для себя что-то в раз решив, отпущу в окошко птицу пиковую, и состав на повороте замедлившись и загнется мне на счастье подкою. Как далеко сидит, приходится кричать. Давай в гости друг другу ходить. Журавей и леса. Подустав от одиночества, отправляйся выроной. Вес спешит твое высочество. На свидание со мной. Молодая эта пригожая. Челка убрана со лба, А может, просто прохожая А может, ты моя судьба А за замозганными оконами То закат, а то восход Сверху кто-то ножкой топает Снизу дождькой идет И ни имени, ни общества, Тишина и благодать И чего-то очень хочется как не угадать. Наконец, моя хорошая, мы останемся вдвоем и никогда но не порошена. Мы с тобою запоем за жуткими ручьями вечными, переполненной души, хоть святой ты или грешный ты. Слушай, слушай, не души. А как учится пророчество, а как кончится слеза, Возвращаюсь в одиночество, Возвращаюсь я назад, В неизменно-неизмерное, что ятиц на лидору, В суверенно-суеверное, где родился и умру. А где свечи-то ноги топают, Да на закат и на восход, А со сномысканными оконами Там вся ложечка идет И не имени, ни Тишина и благодать, И чего-то очень хочется И нечаянно скончалась Чья-то чистая печаль Запятая точка-точка Человечек на листочке а под ним неровной строчке Хочешь вид, а хочешь и нет В результате в чахах пилим Перец чили И в итоге получили переперченный момент Что-то мысли печали А ведь накачали Что-то все мы подустали И печали мне до конца Проходились вначале, Но кого-то да все укричали, все кого-то обличали и остались без лица, запятая точка палка, Стародавняя считалка, кресло бывшая качалка, человечек. Дождем, вечер долг век конечен, И таинственный предтечи Всех забот до новой встреч, до которых доживем. Не печальтесь и печаль, без печали мы вскучали, И нечасто вы встречались. Закончилась она, а так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем и приятно нас качает. Наша жизнь глубина, а так сидим и не скучаем, наливая с водку пьют на солнце. О, приятно, что в зале опытные люди. Шахтеры, барды, воспитатели язвей. И то, что якобы она выводит с тронца, ее не делает прохладнее и вкуснее. Напиток корчится и просится наружу, А в горле кому изумленная душа. И кислый привкус алюминиевых кружек Живет во всем своей стойкостью страша. Итак, так зените смертоносное светило, Те, кто решили, тихо просят, Не смотри. Глоток, другой, И разрывающая сила Бьет прямо в копчик, извините, изнутри, Потом удар такой же силы прямо в теме, Как старт ракеты типа стингер воплоти. И недожившие означенное время Тихонько молят, ух ты, Господи, прости. Дрожат ресницы, уши, руки и колени, Мозги мягчают, словно пена для бритья. Но удивительно, что гадость ощущений Уравновешивает гадость бытия. И все равно, что происходит с селезенкой. И все равно, кто в Белом доме, кто в Кремле. И рельсы бьют по голове, легко и звонко. И не осталось крыс на нашем корабле. И понедельник начинается в субботу. И каждый день вперед с утра на бой, на тру. На солнце вот купить, Тяжелая работа. Вот только жаль за это. Денег не дают. Ну, это о а чрезвычайно личном романс о пиве с несравненной гитарой Евгения Николаевича Быкова. Когда вы в последний раз перепил? Не вспоминайте, этого не было очень давно. Но с какой душой он сейчас это сыграл? Да <музыка> куда ж подушевливаться, передавиться если подушевливаться? С каким же смаком в шесть утра глотают пинок? То, что дымится из-под пробки на ветру, оно вливается вовнутрь. Нет торопили воды. Это не я. Ну, короче, так пьют лишь пиво, и лишь только в утро. Глоток другой. И вот шифровка. Тан -тан -тан -тан -тан -тан", это передают на Северный полюс эту письма. И наведенные. На резкость глаза и мысли возвращаются назад, И унавожена захарканная местность Вдруг превращается в цветущий дивный сад. На дне парит в лучах янтарного сияния Вчерашний грешник, вечный пленник. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные на По-моему, что-то вот важное. Идет такой, знаете, правительственная связь пробилась сюда, законтачила, закоротила, да? Ой, еще? Хоть то сегодня интересно у нас Так, резиденты. Все, споем песню караван, которая как бы подытожит и шифровку с пьяной, и пьяную шифровку, неважно. Для тех, кто не слышал этой песни никогда, поднимите руки, я все равно не увижу. Кто не слышал этой песни? Ну, если к чаю хоть налейте, вы что-то. сухую нельзя ее слушать. Это караван, который идет по желудочно-кишечному тракту. Для врачей, гастроэнтерологов, никто чего будет помянуты. Для тех, кто производит и испытывает оборудование. разные там медицинское гробник Николаевич. В первом ряду телефоны есть? Сдайте сюда. А что тогда? Пи-пи-пи. у тебя есть телефон? Нет. У меня выключен. Кстати, мы сейчас поем, а может там на всей России безоблачное небо передают. <реклама> То есть это микрофон заводится. Да? Микрофон передает. Он преобразует речь. <реклама> так он тоже громкий передавать будет, понимаешь? Там пеленгаторы ездят, а Сергей фарет. А это ти-ти-ти-ти, на все России едет. Ну ладно. По длинному тракту идет караван, идет и рюмочка водки. За ней чуть поодаль усталый бамбам, и маленький ломтик селедки. За корочкой хлеба помята слегка, притисочка волосы рая, За нечуть надкусанный зуб чеснока, И рюмочка водки вторая, И сразу же третья глоток на глоток, И все позабыв оранжире. Идет попивая желудочный сок Картофель в парадном мундире, Яйцо с майонезом, два шпротных хвоста Салат оливье, восемь ложек И снова она непорочно чиста Журчит между бушевых ножек Подожди, ждем Замолчала Спугался. Секунда вторая и снова легка. -а -а. По тракту гуляет рюмашка, Над ней кучевые парят облака. Последний в глубокой затяжки, Под ними затмивший волку и рейн, Величьем и щедростью Йога. Неизмешным верблюдом вступает портвей С горбами залитыми туго Между ними покроются на да, два глупца Опять же чеснок с персиковой Пол спички межзубной с остатком веса, Опята ручного засов Все дальше по тракту идет короба И будь много труден, рукавный за них кишечных сова. Столкнул на обочину студи, но бодро учит караванный народ, хоть небо давно и дождливо. Виднеется город торговый живот, где будет раздел справедливый. И кто-то подсунув лежалый товар Фекалией уйдет аккуратной А кто-то, не выдержав внутренних свар По тракту вернется, а от Но тот, кто остался в нирване брюшной И принял крещение пива Запомнит навеку как из беды киплой, Ражитает снова и диво, И снова готов для гостей до старха. А -а -а. И снова груль из глотки, Кричит, Эгегейт, нам идет караван, Ведет его рючка водки. И варючка, водки. Ну, очень практически уже сегодня мне надо больше имею право забывать слова, я <laughs> имею право вообще знаете, это. А... Сереж Никитин забывает слова, это уж красиво у меня получается. Нет, еще не очень красиво, я буду стараться. И такой замечательный исполнитель Алексей Брунов из Питера. Я помню, на заре, еще не запамятен нашей юности, мы вместе выступали, и я должен был выступать после него, как сейчас помню, в Питере концерт. И он стоит, поет, поет, вдруг так, молчание такое, пауза. Пауза грозит, перероси в молчание, я стою за кулисами, волнуюсь за него, и такой голос вдруг. А сейчас... Известный автор из Москвы Ленин Сергеев вынесет мне слова. А он всегда с собой носил штук 10 записных книжек, такая стопка была. В чем он каждый концерт записывал, сколько он песен спел, какие песни. Ну, исполнителю надо, чтобы не повторяться там, не через раз. Да? И я думаю, а че? я вынес всю эту стопку. Он так посмотрел мне дикими глазами совершенно. И в общем он травм был автором, проще, правда, Евгений Николаевич? Нам автор. Ну, вы ж можно. Как... Евгений Николаевич, между прочим, он диск кино написал а 7 апреля диск театр. Что хочешь, то играешь, автор, да? Начал в мажор, и закончил в миноре, правильно? Радостная для нас, Евгений Николаевич, весь мы начали работу над нашим новым диском. Когда он вы не знаю, но первая песня практически уже потихонечку сделана. А вот посвящение Юрию Кухину давай споем. Желтеют дожди листопада Про то, как острый пик крыш Споют про Арбат и споют про Гренаду И новенькую про Париж Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо Не лезет в глаза этот дым И все разлетятся по разному эпоху Чтоб снул присниться своим сам уже подомерсь, завывает из подати И снежиночья машка В душу норовик залезть выпивает Дед Мороз Потому как нет подарков, потерялись из мешка. Да. Болейте старику, я вновь вернулся к вам. И мы немного посидим, в глаза друг другу поглядим, И первый час пройдет, потом немножечко нальем, Потом тихонечко споем, и первый день пройдет. много лет назад мы вспомним тех, кто, кто не был. пришел И с кем нам было хорошо И годы пролетят И пронесутся день за днем Мы всех ушедших подождем и встанем на порыво он будет полным этот клин один, А вместе все светло, и то, что было не с руки, и то, что все мы старики, растает словно дым. И пролетая зимний лес, по крыльями с небес, Крым. А наш комбат из Белоруссии Снега объясниться не успел даже А старшина вся чертыхается, Мол, снова лежать спать нельзя. А мы в забытый Богом в Руси Живем два месяца подряд. И по ночам, раз тебе Поет другой уже комбат. На горочке стоит колокольня, А с нее порышку Лупит пулемет И лежит на порышке С обанами солнышко, С ростокой-то матерью Наш геройский взвод Мы Лицо Лопоем с пальцами пули как воробушки плещутся в пыли. Дмитрия Горохова, до сержанта Мухова эти вот воробушки взяли до да нашли. Тут старшой Купенников говорит мне то я принял смертушку за чистой народ Чтоб на колокольнике захлебнулся кровушкой Раз такой раз этот сукин кот Я к своей винтовочке крепко штык приложивал За сапог засовывал старики ногам Славу третьей степени, Да медаль отважную, С левой клал сторонушки, Глубоко в карман. Мне сухари подали, мне чинари бросили, Мне старшой крупинников фляжку опростал. Я ее испробовал, Вспомнил вам уродную. Да по пулю ровному Быстро побежал А на ноги Сукин кот занервничал Стал меня выцеливать Чтоб наверняка Да видеть цариночка Малая песчиночка Глаз попадал лютым дернулась рука я в винтовку выронил, да упал за камушек, Что подумал, выражено, будто зацепил. Дал, он, видать, был стриганный, Сразу не поверил мне, Ни по камню, камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была, пулями мне отпробовать,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 Значено, чей теперь черед? Рана не зажитая, Память не убитая, Солнышко, Да пулечко, Да геройский взвод. Рана не зажитая, Память не убитая, Солнышко, за политикой. Да я русский Часы усмехаются усы и расчесывают их древним волным, Как последний солнце луч не вернется из-за туч, Вот тогда зажгло свечкой волны, Как последний солнце луч, не вернемся из-за туч, Вот тогда зажгу опове свечкой волны. На реке мой горит На борже матрос стоит И я машу его рукой Словно в детстве И боржа прошла уже И спокойно на душе Моя <свист> а <это> песня. <есть>, <свист> Бог творится любит. Как? Он одну пьет. А, нет, есть. У меня еще одна. Ночь. Это давно уже не происходило. <свист> это правильно. Не, не, не, Думаю, ну, что Он забьет впечатление от меня. Уже. Не, не, не, не, не, не. Я ревную. Он так далеко сидит, я рассмотрел его истинный масштаб, наконец. Я всегда говорю, некоторые показать хочут, что они умеют играть на гитаре, а некоторые вот не стесняются показывать, что не умеют. Вокали возьмем. Небо солёный по речной Пароходик, оплывающий свечной, Как поможена труба над нею Краски не было, у чудака, Зеленое небо, красные молока, а больше раски не было, у чудака. Для тех, кто затаился, говорю, что вот эти слова как раз надо петь будет всех нам. Сергей Николаевич, в конце, потом, может быть, завтра, ой, Продолжаем на песочке, не на сладком, с колечкой Целовались мы украдкой с колечкой Больше краски не было у чудака. Не-не-не. Ох, как я же люблю, что вот сразу стали. Я говорю, ой вау, вай стоп стоп-стоп-стоп-стоп. Слова все знают. Я их спел в первом куплете. Я, тоже помню. Лицо дом. Он вступит, когда надо. Когда все уже выступят. И тогда он как сразу вступит. Микрофон ну, ну, лучше, чем у меня всегда Договорка так. есть и суперная такая. А да, да, особенно такая договорка В общем, зеленое небо. 3-4. Зеленое небо. Не верю. Вот ей бы не верю, понимаете? Как-то. А вы можете тогда и шепотины? Это чувствуется. Потому что никто ничего сегодня не заказывал. Сидите, так. Типа снег, давление, норвежский циклон. Как говорил в царственной детстве Миксемёнович Гверковский? Оно запело опять. Зеленый небо, та та та та та та та та та Надо петь, как он говорил, прямыми детскими, задорными детскими голосами, да? Поэтому не выйдем в магазин поеду, ей Бога. здесь небо, красные облака, а Зеленое небо, красные атака, А больше красных не было, Нужно только, лучу, Так послушал, слушал, знаете. Да? Ай, хорошо поете. Юрдовская капелла просто пришла. Мурдовская. Но будет еще одна возможность. Так, чтобы содрогнулся новый малый зал, Куда приглашаю всех 23 апреля На второе заседание созданий ЛАЗ на листочке не на... на, листе, не на зеленом хотел и с Галечкой, Может быть, и с Галечкой, Целанка, Теперь уже с Валечкой, да? Это другой куплет. Их за вживу робкая луна, и тихонько освещала нам она. На самом деле тут можно петь любые слова. Главное, что зеленая лопа. Зелёная лопа. А больше ну, Наконец-то! 58 февраля. Зелёная лопа. А больше краски была. Молчи. Молчи пока. Как ты на листе. Не наклинула на да пустое. Целовались, мой Не-не-не, я в роду, что такого исполнения еще не было, И, говорят, ли будет, да. Кто-то видит все, что забудется потом, Кто-то видит, что прошел, Да не забылось. Где кто-то вместе. С индиянцами, с кему товару? Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные молока, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. записывается сегодня я с наслаждением уничтожу вообще я так чувствую что я компьютер свой уничтожу и монитор потому что в интернете все будет раздавался да типа вообще ты на третий круг пошел с песню я так думал что ну до пятницы это я совершенно свободен последующий план до пятницы у тебя сегодня эфир по сналя часов как вот на эфир а потом все все живет отдельной жизнью. Томбарзянка за стеной веселым диском там. Не угадал. Все, он на деньги играет? С Толи он долгое время работал, он большой любитель Басанова. И как там, а он всегда программу выстраивает всегда, вот точно, на листочке написано. я не могу я не продемонстрировать я начал рассказывать, а мне нужно его первым а он вдруг так разошелся и решил отойти от программы говорит, а давайте сейчас вот так и споем, и начинаем я не знаю, тогда вот это тебе труднее было скорее ну первый сегодня угадал угадал, ладно угадал подожди сейчас, угадай записку Знаете, к 59 годам как-то хочется читать по складам и крупных. Вот для записок я прочитал. Дорогой наш Леонид, я прочитал, да, что ты не разборчиваешь. Мы тебя очень... Не, Ах ты другое подразумевалось. Очень сильно... Сильно, очень сильно. А, очень сильно не грусти. <свят> так это, 50. А, так это стих. <свят> Дорогой наш Леонид, мы тебя очень проще, очень сильно не грусти. 59, это не 78. <свят> Фу. Ну, давайте похлопаем. Это. <свят> Мара и Ира. Кто? целый коллектив, это я положу к сердцу, у меня особое место то у сердца, так, колокольник, опоздали, опоздали. Нет, просили в тех записках, Леонид, спойте, пожалуйста, Батин, это, это я не буду петь, как-то ФСО, что это? в общем, снова из трех, Для записок. Спасибо большое за ваши песни. Ух, хорошо, начинаете записывать. Да, Мы сегодня тоже празднуем завтрашний день рождения. Мы сегодня празднуем завтрашний день А начали вчера. Оп, завтра я чувствую, что будет Да. Так что вам всего хорошего. Понял, спасибо. Это тоже стих. Нет, это пел и стих. Слышно, Бранов уже был. Кто написал, то сам читает. Выходят сюда, почитают. Тогда наша встреча затянется надолго. Вот 23 апреля, я чуть-чуть тайну приоткрою. 23 апреля в 21-й, на втором заседании. Поскольку 23 апреля это день рождения извините за рождения Шекспира, мы будем просто ставить отрывок из комедии «Буря» просто. И там входят мокрые матросы из ремарка. Вот мы будем думать, как это отобразить. Но кто придет, не пожалеет. Мокрые будут все. Может быть свадьбу? Нет. А может и не быть. Знаете. Свадьбу, ну как-то надо, что то на следующие 59 лет оставить. «Цыганочка с уходом», вот, между прочим, это как раз. Евгений Николаевич будет осторять ос ос уход у нас, но такое что мало не покажется. Там подыгрывается. «А подарил бы мне Газпром». А что, слабо на 59 лет Газпром подарить что-нибудь? Нет никого из Газпрома, нет? Колитесь. Нет, да? Никого, никого, никого, никого. А так, и зал опустил. Так, а Сбербанк, Рослес Пром, ну какой-нибудь Пром есть вообще? Понятно. Так? Такой твердый женский голод, там, есть. Вам посвящается. А подарил бы мне ваш Пром. Акции два процента, я бы деньги сразу в дом На рублях процент. подарил бы росле спро, А кубометров 200 я бы прев тоже в дом, Все целей на месте, Подарил бы мне сверабан. Очки три валюты, А закурил бы я табак, сделала палец и гоноты, И толкнул бы газ лес, Поменял бы валюту, И купил бы у небес Лишнюю минуту, А потом еще чуток, Да и прошло в ненастье, А так еще бетон, И проснулся, и ох, хочется счастья, хочется да Ой, да вот в народе говорят, так не бывает, что за деньги всем подарят, время начисляют. И мобильный телефон человека доната. Срок закончен в него, а нет вживи никого. Ах, ах, ты живи, а ты, ну и, ну и, ладно, ну, и пух, Живы, забрай, чудо, живы, Так тоску и грудь водочкой и пивом. Да, ребята, я такой, мне не надо лишку. Ого, эй, ужонтка, понужай, ну Подарил бы мне лукой, здрасте, парень. Они а в тяную вышку, И тогда уж не зевай, Ваши красиво, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп,